Добрый день, дорогие друзья. Завершается 2007 год, и, как правило, в эти декабрьские дни подводятся итоги сделанного, формируются планы на будущее. Безусловно, у каждого из здесь присутствующих есть свои и очень значимые результаты года. Они во многом являются логическим продолжением вашего творческого, трудового пути и по достоинству отмечены высокими государственными наградами. Но прежде чем приступить к сегодняшней церемонии, хотел бы отметить наш с вами главный общий итог. Без сомнения, уходящий год стал для всей страны не только более успешным и более динамичным. Он стал действительно определяющим для перспективного, долгосрочного подъема России. Показал наличие у нашей страны огромного потенциала для дальнейшего развития и предъявил, творческую, предъявил новые э, серьезные э, стратегические задачи, творческие задачи. Не только для тех людей, которые считают, что они и действительно работают в творческой сфере, для людей, которые работают в самых разных областях деятельности. Этот год создал нам новые дополнительные возможности для укрепления экономики, для роста влияния России в мире. И, безусловно, сказался на повышении благосостояния и на э, качестве жизни граждан нашей страны. Сегодня мы награждаем тех, кто своим личным трудом, своими личными успехами, ярким талантом открывает новые вехи в истории нашей страны. Вы знаете, уходящий 2007 год прошел у нас под знаком русского языка, российской русской культуры. И сейчас, и в будущем мы должны делать все, чтобы с возрастанием экономической мощи страны отечественная культура прирастала новыми, известными всему миру именами, а русский язык и литература все больше становились средством межнационального и международного общения чтобы они и дальше скрепляли этим бесценным наследием и весь многомиллионный русский мир. И сегодня мне очень приятно отметить заслуги тех, для кого развитие родного языка стало делом всей жизни. Это прежде всего учителя русского языка и литературы Елена Васильевна Аксенова и Светлана Васильевна Антонова, истинными просветителями и подвижниками, Несущими великие гуманистические идеи нашей культуры являются многие присутствующие здесь деятели искусства, творческие деятели. И в этом зале немало людей самых разных профессий. Всем известны имена Ирины Александровны Антоновой, Юрия Петровича Любимого, Петра Наумовича Фоменко. И здесь же находятся люди, добившиеся высоких результатов на производстве, в росте экономики страны такие как председатель колхоза Николай Архипович Зиновьев, механизатор Виктор Иванович Волков и другие. Хотел бы также сказать, что в этом году мы немалого немало добились в социальной, демографической сферах. И это уже приводит к улучшению жизни российских семей, к росту рождаемости в стране. Для того, чтобы поддержать семью и привлечь больше внимания к ее проблемам, следующий 2008 год объявлен годом семьи в России. И я рад приветствовать многодетную мать из Тамбовской области Галину Николаевну Чувилкину, родившую и воспитавшую девятерых детей. Пожелать ей и всем российским семьям счастья и благополучия. Хотел бы также, пользуясь случаем, поздравить всех присутствующих с наступающим Новым Годом и Рождеством. Спасибо большое за внимание.